Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам посоветовать проект White Deposit, который работает уже более 6 лет по всему миру. Как тут начать зарабатывать? При регистрации вам дают сразу 10 долларов. На эти 10 долларов вы создаете первый вклад, заходите в график выплат, На эти 10 бонусных долларов. Создаете программу на первой неделе. Вот. На первой неделе вы создаете. Покажу вам пример, как создать. Вот Нажимаете создать депозит. Ну, вы создаете на первой неделе. Соответственно нажимаете создать. Пишите любое название. Пишите взнос на первой неделе. Это 10 долларов. Вот с выплатой через одну неделю это составит 11 долларов. И ваш пассивный доход это 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Если вы инвестируете минимум на 20 долларов, то ваш пассивный доход это 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Ваш пассивный доход начинается со второй недели. Если вы вложите только 20 долларов. И нажимаете. Если у вас имеется промокод. Вы используете даже промокод. Он с повышенной доходностью идет. Ой, сейчас секундочку. С повышенной. Ну, после как вы все заполнили. Сумма сколько. от. Ну, можете вписать сколько сумма выплаты будет. По программам например, если у вас там 55%. Вам покажут какой взнос автоматически. Ну и сколько вам добавится. Это если у меня вот есть сейчас акция весенний пром, которые там идут. Если у вас до шестнадцатой недели, то у вас идет такая сейчас акция. Вот, весенний пром, который действует вот с 1, вот, с 1 марта по 28 марта включительно. Принять участие акции могут новые участники и сообщества. И те участники, которые не заполнены. Неделя СПД до 13 недели. Учиться только стратегии с полным поочередным заполненным выплатами. Ваши подарки уже начислили ваш личный комиссий. Это промо-счет идет. Как вы видите, я перейду сейчас. Вот, промокоды, которые уже после регистрации, если вы вот зарегистрировались, то вам эти, уже будет начисление уже, ну, эти промокоды добавят уже на следующий день. Вот так видите. Чем выше неделя, тем больше, соответственно, бонус, процент бонуса. Вот у меня сейчас ближайшая, это шест, шестая неделя. А у вас там будет там вторая, третья и так далее. Чем выше неделя, как видите, тем выше доход. И показывает какая сумма бонусы вам будет предоставлена. Вот на седьмой неделе, например, у меня вот 18, на вот восьмой 20 от суммы вклада. Видите, 66, если вы 23,76 доллара сверху. Ну и чем вот схват на, на 16, на 14 неделе выгул схвата 100 долларов, вы получаете сумма бонуса 41 тета. Это. это очень хороший старт сейчас экономить день, деньжат. Я недавно выводил с проекта White Deposit. Я недавно выиграл весенним промы 20 долларов и покажу, что я вот они у меня были начислены. Я запросил их, соответственно, на вывод. Вот, видите, я запросил на вывод платежную систему NixMoney. Как, перейду я на свою платежную систему и покажу что деньжата реально пришли на мой кошелек Как вы видите сегодня 11 марта 2023 году в 11:21 утра сумма в 20 долларов вайс депозит ноль три. Как вы видите деньги пришли мне очень быстро ну, выплаты обычно в течение 24 часов приходят. В порядке очереди. Первый несколько раз вам может позвонить поддержка, поинтересоваться, сколько суммы вы выводите, на какую платежную систему. Ну, там название программы, ну, это для безопасности. Ну, это первый несколько раз. Ну, а потом уже выплаты уже автоматом, уже на кошелек приходят. Покажу вам свой личный кабинет. Основной счет ⁇ это вы можете с этого счета выводить все деньги, которые есть. Предоплата ⁇ это деньги, которые ну, приходят на предоплату, вы на, на них создаете ваши программы, соответственно вашей стратегии. Это ваш промосчет, промокоды с повышенной доходностью, как видите, ну и покажет, сколько срок действия в данный момент. Выплаты неделю, показывается сколько у вас ожидается выплат на этой неделе. Ну это вклады программ по всем программам и ожидаются выплаты по всем программам. Адаптация проходит раз в 4 недели. Ваш капитал по всем программам, ну и сваримный вклад, который я сделал на этой неделе. Ваш текущий ролл, индекс взаимопомощи проекту, который я сделал, ну и текущая карма. Карма в течение четырех недель должна составить более 100%. Программа взаимного финансирования помогая друг другу. Это мои активные программы, как видите, показывают сколько я внес. Выплата, через сколько ожидается, вот, например, через одну неделю показывают в среду 18.00. И сколько ожидается выплаты, это 44 доллара как вы видите партнерская программа тут есть хорошая если вы приглашаете друзей там знакомых они инвестируют например минимум 20 долларов вы например получаете из этих 20 долларов которые он инвестирует он создаст на них программы и вы получаете 10 процентов это 2 доллара чем больше инвестиция тем больше вы зарабатываете ну и соответствие ваш партнер Тут есть матрица. Если вы приглашаете трех человек в матрицу, и они пополняют, инвестируют минимум 20 долларов, и вы получаете 10 долларов. Но для, перед тем, как кого-то приглашать в матрицу, вам ее нужно активировать, зайти нужно в партнерку. Вот, матричный бонус. И вам нужно вот нажать вот создать создать матрицу стоит одна одна тета стоимость активации одной матрицы сумма будет списана с вашего основного счета активация позволяет вам активным партнерам добавляется в активированную матрицу когда матрица добавляется в все три партнера она будет закрыта вы получите бонус также вам будет возвращена стоимость активации ну это после закрытия у нас она у меня как и есть уже одна активная ну открытая но пока партнеров активных пока еще нет Тут то есть поддержка, вы можете вот мой, а это нет, сейчас секундочку. Поддержка, можете задать ваш, ну там депозиты создания, вам тут помогут, финансовые вопросы тут, промощет, ну или ваш любой вопрос вот. Другое написать, ваш вопрос с вами свяжется поддержка. Ничего сложного, проект очень надежный. Инвестируйте и зарабатывайте. Внизу будет ссылка на регистрацию. Если будут вопросы, пишите, звоните. Помогу вам начать зарабатывать. Для начала хотя бы инвестируйте минимум 20$, долларов, а там уже по вашим соображениям. Всем удачных инвестиций, всем удачи, друзья, всем пока.